Судьба — это причинно-следственная связь. То, что в материи называется детерминизм. Предположим, вы до горячей дотронулись, вам больно. Но возникает вопрос, есть ли детерминизм или причинно-следственная связь в духовной и интеллектуальной сфере? Да. Эта духовно-интеллектуальная сфера передает вот эту причинно следственную связь уже не на материальном уровне, который связан с материей, а на генетическом и на звездном. Поэтому, на самом деле, судьба — это не только то, что мы видим глазами, это... То, что заложено в наших генах, это очень важный момент, связанный со звездами, и очень важный момент с божественной идеей. Объясню, можно ли изменить судьбу? Мы рождены для того, чтобы улучшить свою судьбу. Можно ли упросить, я вам передаю те традиции, которые на самом деле в не иерархическом порядке говорят о судьбе, можно ли умолить Бога и судьбу, чтобы не случилось справедливое наказание? Да. Смотрите, христианство неправильно... Делают, умоляя Бога о том, что там нет судьбы, там есть промысел, чтобы чашу страшную а, судьба или промысел отвел. Он действительно отведет. Но смотрите, что говорит Восток. Мы можем умолять судьбу, дать нам время, отсрочку от наказания, но тем страшнее будет наказание. Поэтому у Рерихов, это проявление восточной культуры, мудрый человек приходит в храм и просит, а судьбу, чтобы поскорее наказала его за те провинности, за которые, если она отложит это наказание, будет страшнее, а, а, а, а, страшнее ответственность. Поэтому а, благородные люди мы даже в словах Пугачева слышим, чтобы судьба наказала меня, а не детей. Чем быстрее приходит наказание, тем большее понимание, за что. А когда страдают наши дети, мы не понимаем, за что. А они страдают, потому что они не только принимают наши таланты, способности, наше достоинство, но и наши недостатки, которые тянут до седьмого колена. То есть считается, что к седьмому колену стирается информация, хотя она не стирается. И у евреев в Ветхом Завете, и у греков мы встречаем с вами одни и те же законы гармонии. Да, поэтому еще раз смотрите. В определенных культурах мы можем умолять судьбу, чтобы она отложила свой карающий меч, так же, как и отложила свое вознаграждение. Но тем более суровее наказание, тем больше вознаграждений. Смотрите, что, как это у меня сказывалось. Когда я получал второе образование в МГУ, я не мог понять, почему профессор приходит пешком, а студент приезжает на БМВ или на Бальбахе. Где справедливость прошла я, когда я понял, а я закончил, и защитил на кафедре этики, Свои Я понял, что все прекрасно в этом мире. Ребенок, который от родителей получает Мерседес, в той жизни имел высокие интеллектуально профессиональные достоинства. И таким образом судьба, как причинно-следственная связь, в следующей жизни ему воздает то, что в, этой жизни ему, в той жизни ему не дала. Плутарха спрашиваем, почему так? Потому что Плутарх говорит, если бы судьба воздавала сразу наказание и вознаграждение сразу, то человек бы как дрессированная собачка. Знал бы, что за каждый хороший поступок он получит конфетку, а за каждый плохой поступок пинок. А так у дурака создается впечатление, что за негодные поступки и мысли мы не ищем свою ответственность. Да? А за хорошие поступки, поступки у мудрого человека, у умного человека возникнет подозрение, что нет вознаграждения. Но на самом деле за все есть. И чем быстрее оно приходит, тем очевидней. Но чем медленнее оно приходит в следующей жизни, тем непонятнее.